Привет всем! Итак, время очередного эксперимента мне недавно написали под предыдущим видео комментарии с саня исполни песню трофима красная черная ноль ни разу не слышал послушал понравилось в принципе думаю почему бы не исполнить слова не учил буду подсматривать потому что считают то что но ну, нет смысла учить слова это тратить как бы у мне и времени на это нет вот. а, во вторых я знаю то что я эту песню больше петь не буду если только попросят ее исполнить на каком-нибудь стриме но я также подсмотрю слова вот, простите меня за, но гундош вообще страшно, он забит вообще полностью, наглухо, и вроде дышит, а где-то вот там внутри, поэтому я не буду гундосить вообще не могу. Геймари походу дела Вот и так. Кому понравится, ставьте лайки, этому там лайки не понравятся. Подписывайтесь, если не подписаны. Если понравится песня, переходите к Трофиму, слушайте, песня хорошая. Вот. Если у меня понравится, спасибо. Женщина служит у бога крупье, казино мимолетный каприз, где при входе у стражи висит на копье моя никудышная жизнь. Я ее по привычке оставил в залог, получил за нее три гроша и молюсь, чтобы мне хоть чуть-чуть повезло ведь Последний мой шанс Светом бочуя тьму но не древняя боль Шансы три к одному Красная, черная ноль Красная, черная ноль Моя женщина создана ради меня Этот факт мной оценит вполне все бы было прекрасно, но день ото дня мы никак не сойдемся в цене. И поэтому я снова ставлю на кон свою жизнь, свою душу и плость. Но за мною, вы только мой рубикон, А за нею стоит сам Господь. Светом бочу я тьму, столин древняя боль. Красная, черная ноль Красная, черная ноль Ищи напомнит, как плачет земля Под копытами бравных коней, И святые костры кресты на полях Во имя заоблачных дней. И вовек не забыть, как урожил себе, Обольщая везение нас, И как булка закрылись Тогда я сыграл в первый раз света. Ну, с ошибками это эксперимент не забывайте об этом это так это как бы... по просьбам трудящихся спасибо удачи подписывайтесь пишите свои пожелания в комментариях все всем пока